Доброго времени суток, люди-монстры. Сегодня мы играем в Sky Force, да. Я попытаюсь пройти седьмой этап, который я все еще никак не могу осилить. Из-за того, что там сложно и враги не умирают, как бы с первого удара их нужно несколько раз ударить. В предыдущих уровнях они послабевали. Хотя, после того как я его вот так прокачался, это должно было быть полегче. И мне очень нравится музыка в этой игре. Особенно в наушниках. Ну, так она тоже хороша. На заднем фоне хорошо играет. Я все еще удивляюсь продуманности этой игры. Взорвал какую-нибудь штуку. И пальмашки колыхаются от этого. Облака. И графика вот эта красивая. Для 2004 года это... Нет, не 4. Не настолько она старая. Для 2014 года это, по-моему. довольно хорошая штука. Хорошая игра. Для 2014 года. А еще я получил карту. Ну, в таком случае я точно не хочу умирать. А, и еще щит. Да, вот раньше не было щита, теперь есть. Это крутая вещь, которая может спасти меня на пару секунд. Вообще любых атак. У меня их теперь, кстати, пять, потому что я поржу штуку прикупил. Так, и вот это место, где я умираю из-за не из-за вот этого корабля. Нет, корабль-то легкий. Я не думаю, что это даже сам босс, потому что там еще дальше что-то. Я думаю, что есть. Это просто корабль. И тут некоторые штуки летают, чтобы меня остановить. Но самое трудное это вот то, что идет после него что как бы идет вот, вот они, вот эти самолеты. Их такое огромное количество, что я просто не знаю, как это все я должен в принципе уничтожить. Вот, посмотрите на их количество, они еще прибывают. Вот там коробочка внизу. Надо брать. Это стоило мне каких-то процентов жизни. И еще эти корабли. Ой, э -э -э вот. Еще эти корабли взрываются. Распадаются на части, когда они кончаются. Когда у них кончается здоровье. Обычные корабли, они просто падают в воду, а эти прямо распадаются на части. Это, по-моему, странно. И теперь, когда я пережил вот это с трудом, еще один самолет, еще мелкие самолеты вот тут мне мешают. Вот как я должен это выжить без щита. Ну, хотя сейчас же Ладно. Фух, я Ладно. Ух, я прошу. Надо же. Так, я раньше туда не сходил. Я даже не знаю, чего тут ожидать. Спасибо, что дали мне хилку. Сейчас я. Вот так. Блин, у меня снова мало хп. Нужно выбить из кого-то хилку. Давай, пожалуйста, дропни ты. Или ты. Или может быть ты? Нет. Ну давай, ну кто-нибудь. Я потерял карту. Ладно, еще раз. Так, улучшать нечего. Тут только вот эта штука за видео. Но мне она не нужна. Я хочу по-нормальному проходить. Так, и купим два счета. Да, почему нет? Я не хочу тратить все деньги, все-таки мне же улучшения-то нужны. Так, задания, конечно, никакие не выполнены, потому что я тут пытаюсь тупо пройти уровень. Нет, чтобы на какое-нибудь задание. Я его не прошел еще. Поэтому я не могу, в принципе, уничтожить 100% вражеских сил остаться нетронутым. Ведь это считается, что я должен убить босса, чтобы 100% уничтожить. А чтобы остаться нетронутым, нужно пройти весь уровень. И босса, в том числе. Потому что если умираешь, то это... Это логично, что это считается за урон. часть довольно легкая самое трудное это вот там здесь вот хорошо если выпадет много щитов потому что мне я думаю что нужны нужны все щиты ну вот это вот тоже вертолеты я не могу все разрушить о ракеты спасибо кстати вот я ее точно не зря купил она столько раз меня поставила хилку выбирала из бокса из э, коробочек потом еще она может даже боссов добивать причем так хорошо любевать. Ну, обычно она стреляет туда, куда я не стреляю. Не знаю почему так, но так случается чаще всего. Если я стреляю в одно оружие, то она стреляет в другое. Вот сейчас, видели? Она идеально прям закончила вместе с левым оружием. И врезалась в него одновременно, как я уничтожил. Вот сейчас, видите, я просто пытаюсь уворачиваться, а она делает свое дело, и она может быть даже уничтожит самолет, если она будет каждый раз попадать по нему, а я буду пока что пытаться просто выжить. Я думаю, что мне нужно купить мегабомбу, ой, смотрите, он реально погиб его, вот давай я попробую. и все еще не понимаю, почему они распадаются на части, они что вроде должны падать, рываться, упадать просто. Так вот, я говорю снова карты, серьезно? Зачем? Я не пройду этот уровень. Мне нужна мегабум. Это такая крутая штука, которая делает большой бум, очень большой. Вы увидите. Ну, я сам не видел, просто как бы в описании написано, что большой радиус поражения уничтожает все цели радиуса поражения. Ну и можно улучшить, чтобы увеличить радиус и все такое. Ну вот, я думаю, что мне это именно и нужно. Ну, вот, она стоит дорого, только две тысячи целые. Но я думаю, она будет того стоить, потому что мега бомба, она ведь все уничтожает. Их всего три мне дается всего, то есть вначале видите, когда я могу покупать штуки, и там их было всего три мегабомбы. Когда остальных было пятеро, вроде как. Так, а кстати, пока я говорил, мы довольно далеко зашли. Я тут еще не был. Интересно, что же будет дальше? Что же будет дальше? Скоро ли босс? О, видели, шелбам поднялся. Не знаю, зачем он поднялся вниз. Так, Так, всех уничтожили. Неужели я пройду тут уровень? Ну, не, я так не думаю, ведь босс он. Босс, он придет, Мне кажется, вот сейчас он будет, да? Или нет? Смотрите, какое тут укрытое место. Скорее всего, вот здесь будет босс. Это он? Это он? Да, это босс. Ничего себе. Вот это огроменный танк. Не, ну знаешь, это даже... Я даже соглашусь с тобой, что вот против этого единственный выход поражения, потому что... Как я это должен пройти, я не понимаю. Так, так, так, так, в смысле, в смысле? Это что у тебя за пушка такая? Что это за скорость? Как я должен это избегать? Не, ну, вы видели? Вы видели это? Как я должен избегать такую огромную скорость? Это мне нужно закупиться полностью щитами и сберегать их только вот для этого чисто случая. Ладно, я пойду сейчас играть За кадром Накоплю денег Немножко улучшусь и Ну, посмотрим, как это будет И, кстати, чтобы пройти до восьмого Мне нужно всего лишь пройти это. Итак, я вернулся Теперь мы Сможем, надеюсь Наконец удалить Вот этого вот Огроменного этот, этот огроменный танк не знаю, как получится, но ну, вроде я закупился С щитами. Вот у меня карта уже есть. Так, смысл не понял. Обидно? Э, я вернулся снова. Надеюсь, в этот раз не поймает меня в свою ловушку джокера. Кстати, из то я мог очень просто сбежать, используя щит. Хотя я не знаю, может быть... Да-да-да, генерал Мэнтис, я уже слышал. Может быть, эта пушка настолько мощная, что может даже пробить щит? Не знаю. Сейчас проверим. Так, 3, 2, активируй. Так, так, 3, 2, 1, щит уходит. Давай новый. 10. 3, 2, 1, новый щит. 3, 2, Сейчас, 3, 2, 1, есть. О, я прошел это. Неужели? Ладно, это только... Половина работы. У него еще 4 оружия осталось. И, возможно, у него будет вторая фаза, кстати, что не очень-то хотелось бы. Ну, вы помните, как у того вертолета взяли, просто крылья раздвинулись, и там еще оружие. Ну, тот, который с четвертого этапа. Поэтому я даже не знаю, чего можно ожидать от этого. Потому что сейчас он возьмет еще. Что-нибудь выдвинет. А, кстати. Я вижу, у него сверху штука есть, видите, вот, э, сверху его пушки, точнее, сзади его пушки, такая штука. Мне кажется, что когда мы сможем побить его с трудом, вот это вот все, ой, блин, зачем я сейчас стоюся, эта штука раздвинется, и сейчас что-то будет, что-то точно будет. Не может он просто так умереть, верно? Ну, конечно же, нет, он не может. Так, и тут еще какие-то два оружия ряд о о как это проходить? Это похоже на какие-то волны. И чем дальше они уходят, тем размазы они остановятся. То есть. Так, то сначала нужно уничтожить вот этот в центре, потому что он мешает мне проходить. Видите, если бы у меня не было счета, я бы умер уже. Так. Так, так, так, так, так. Нет, стоп, у меня сейчас сожмется, жмет. О, хит, 8%. Все, этим ударный труп. Ага. Как же мне это проходить-то? А, все, я понял. Нужно заходить вот в эти вот промежуточки. Кстати, ракете, спасибо за поддержку. Вот нужно в такие промежутки заходить аккуратно, чтобы они меня там не джали. И вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть его добивать. Все, спасибо, ракета. И теперь нужно с этим также же делать. Так. Он, кстати, быстро вырадовал на пайку Видимо, я все-таки очень хорошо прокачался. Так. Так. Вс ⁇ О, неужели. Неужели он готов? Фух. Так. ой Это что за... Вау, у меня же игра лагать. А теперь мы переходим к... к восьмому этапу. Да, вы что думали? Чтобы завершить девятый, нужно 23 медали. Я без понятия, как я столько добуду. Хотя подозреваю, что восьмой этап будет еще сложнее, чем эти все вместе взяты. Давайте посмотрим, каков же он будет. Я даже, наверное, щит не буду брать. Потому что я не знаю, чего ожидать от этого уровня. Если там был этот танк. Так, стоп. Что-то как-то все начинается. Подождите, я не успеваю. Все слишком, слишком резко начинается. Почему все такое быстрое? Почему все такое быстро Будто я на ненормальном это, сложности. Эй, стойте, стойте, я не успеваю. столько пульт. Подождите, подождите. Как я, я это все уничтожу? Так, правильно. Ты стреляешь, кажется, слишком быстро. Розовые пули, видите? Он без остановки стреляет. Как я это должен выживать? Так, ладно, давай сломаем тебя. Так, так, так. А тут как? А тут как? Еще и эта штука. Серьезно? Он поставил ее сюда. Она была на танке, теперь она здесь. Не, ну, а как это? Как я должен проходить? Все слишком быстро происходит. И это только нормальная сложность. Вы это -то как ты? вообще? Это как? Ладно, еще раз. В этот раз я куплю щит. Я думаю, я уверен, что он пригодится. Так, значит. Нет, стоп. Улучшение надо собирать. Обязательно. Потому что, чтобы успевать это все разрушать, Перед тем, как оно разрушит меня, мне нужно очень сильно вкачаться. Так. Двойные уничтожаем обязательно. Турели вот эти вот. Потому что они быстрее и мощнее. Так, вот это уничтожаем точно. Оно стреляет без остановки. Если я продолжить продолжить жить, она меня убьет. Она мне точно убьет. Так, улучшение выбиваем. ой ой ой Как же так-то... Ну, не, ну вы видели? Вы видели это количество самолетов? Как я, в принципе, должен столько уничтожить? А, у меня еще и это кончилось. Ладно, я знаю, что делать. Я включу интернет. Чтобы посмотреть видео и получить бесплатный самолет. Сейчас вот только подожду это и интернет. Ну сейчас, сейчас. Сейчас, подождите. Сейчас будет. Давайте выйдем. Сейчас выйду, зайду. Все будет нормально. Я думаю. Ой, ну еще и за полчаса. Ладно. Я посмотрел видео за вознаграждение И теперь у меня есть одна жизнь Но не думаю, что я смогу пройти это Ну что ж, посмотрим, как получится Я еще на всякий случай Наверное, куплю счетов, Хотя, ладно, попытаюсь так Еще нужно собирать все вот эти улучшения оружия Потому что это мне точно нужно Потому что я вот, видите, как я с трудом уничтожаю вражескую технику. А его тут столько, что я просто не успеваю. Вон там один самолет упустил, вот здесь пулю получил. Но главная цель уничтожить вот эти штуки. Они стреляют беспрерывно и стреляют сильно довольно. Так, так, так, так, так. так. Аккуратно, сейчас тебя расстреляю. Так, теперь вот эту штуку надо. Вот эту. Надеюсь, больше таких не будет. Давай. О, хорошо. Дальше. Здесь я вижу Эх, разбитый самолет. Похоже на тот, который, кстати, мы победили в третьем уровне. Вот, эта штука была странная, но я ее уничтожу. Здесь самолеты лежат, отдыхают. Ага, и здесь танки. Которые стреляют по чуть-чуть, но как-то они. Они стреляют... Это более мощно. Так, лампочка тут загорелась какая-то... Ну как лампочка, прожектор скорее. Так, от этого я лучше уйду. Что здесь? Пять штук. И это? Вы видите это? Тут четыре таких турели и еще огромное вот это. Ну как я это должен пройти-то? Хорошо. Я посмотрю еще одно видео. Нет, не сити мобил. Сейчас посмотрим видео, чтобы получить самолет. Вот и еще одна жизнь готова. Теперь можно попытаться пройти этот восьмой уровень еще раз. Интересно, как он будет девятый. Я ведь даже не знаю, какой здесь босс. Я просто не могу пройти даже половины. Потому что тут все происходит слишком быстро для меня. Тут, скорее всего, нужно бустеров много покупать. Мегабомбы, лазеры, вот они бы здесь помогли. А у меня нету ничего. О, карта. Ну вот зачем мне дали карту? Я не смогу это пройти. Так, тебя уничтожаем. Тебя. Давай. Так, молодец, умер. Сейчас этого надо, который слева будет. Так, давай. М -м -м -м. Ладно. Все равно терять нечего. Карты-то нету. Еще одно видео посмотрим. Ладно. Теперь у меня снова есть одна жизнь. И я, пожалуй, закуплюсь щитами. Поможет мне это? Нет. Без понятия. Просто надеюсь, что поможет. Так, уничтожил тебя. Уничтожил... Тебя или нет? Ладно, не буду тебя трогать, раз ты такой сильный. Так, сейчас справа будет, справа будет сейчас. Надо его уничтожить обязательно. Так, готов. Сейчас получить один улучшение и. Так, все, идти на того, который слева. Сейчас самолеты тут, тут, тут, тут все пролетят. Так, теперь давай ты, чувак, слева. Так, вот тут, кажется, нужен щит. Тут без ни щита никак. Так, берем щит. Так, давай, давай. Так, и есть. Этот чел готов. Теперь у меня есть еще два щита, с которыми я могу выстоять еще пару минут. Вертолеты обходим. С ними я встречаться очень не хочу, потому что победить я их точно не смогу. Скорее уж они меня. Лучше с ними не видеться. Так, а теперь. Снова будет... Снова будет штука. Но я умер даже до того, как эта штука появилась. Еще одно видео посмотрим. И последний... На сегодня, наверное... Последняя попытка... Пройти вот это вот. Не знаю, получится у меня сейчас или нет. Но я думаю, что нет, потому что... Одной такой штукой, которая стреляет быстро, она не закончится. Мне кажется, там еще две такие же будет. Там вот помните, когда пять штук и одна еще посередине. Вот для симметрии они бы, наверное, поставили два сбоку еще. Ну, я этого не узнаю, ведь я не доживу до этого момента. Да, я не дожил, я умер просто тут. Ну что ж, спасибо тем, кто досмотрел до этой части видео. Пожалуйста, подпишитесь, те, кто смотрит неподписанными. Это бесплатно, вы можете всегда отписаться. И еще вы можете посмотреть вот это вот видео, которое научит вас найти 8 слов. Хотя нет, вы не будете его смотреть, я не хочу, чтобы мои зрители деградировали. И вот на эту штуку я буду копить, я думаю, до следующей серии.